Прежде чем... Так, продолжаем решение задачи К8. Определение угловых скоростей планетарного редуктора. Различных его точек. Часть у нас пойдет уже третья. Прежде чем пройти дальше... Напомню, мы в предыдущей части определили вот эту угловую скорость планетарных колес. Нам осталось определить угловую скорость выходного звена. Но прежде чем пойти дальше, давайте я все-таки... На всякий объясню, как я получал вот эту формулу. То есть, как я использовал подобие вот этих двух треугольников. Очень просто. Из общего определения скорости, линейной скорости, что у нас было? v равняется ω умножить на r. Следовательно, я отписал это правило. Два раза применял для точки B. vb равняется ω вращения... Умножить на PB. И то же самое написал для точки А. равняется омега 2,3 умножить на PA. Ну и просто-напросто вычитаю: из первого второго. VA, извиняюсь, не омега. Что я получал? Что VA минус VB равняется? что? Омега-2, 3 на PA минус ПБ. А это у нас, соответственно, чему равно? VA минус VB равняется омега 2,3. PA отнять PB – это как раз и есть радиус второго колеса умножить на AB. Вот отсюда мы и получали вот эту формулу. А теперь давайте перейдем к оставшимся части задания. То есть определить угловую скорость выходного звена. Я напомню, что выходной, выходной вал у нас связан с коронарным колесом. То есть, в данном случае нам достаточно определить угловую скорость вращения омега-4. Итак, Итак. омега-2 у нас равняется омега-4. Для того, чтобы определить угловую скорость вращения четвертого колеса, мы должны определить вот эту скорость точки С. Линейную скорость точки С. То есть, вот здесь вот эта точка С. Вот это коронарное большое колесо. Не буду его дорисовывать до конца. Вот эта точка С. Как только мы определим скорость точки С... Повторяю, что мы получим? Мы получим, что омега-4 равняется, что у нас? ВС делить на R4. Где R4 это вот этот большой радиус. Вот отсюда до сюда. Вот это у нас R4. И, соответственно, решаем поставленную задачу. Чтобы определить скорость ВС, это нам дано. Нам нужно определить скорость ВС. Чтобы определить скорость ВС, давайте не будем забывать, что эта точка принадлежит в то же время и что планетарному колесу. То есть, мы можем использовать, ну, например, мы можем использовать вот то же самое правило и э, определить, что c написать, что вот у нас ВС, третий раз, да, применить это правило, и написать VC равняется, что омега 2,3 умножить на PC. то есть, вот, вот точка П, ПС, точку но поскольку нам неизвестно положение вот этой точки P и мы не хотим лишний раз прибегать, то есть в этом уравнении нам надо было бы, чтобы определить Vc, определить еще То Давайте мы используем другое свойство. Мы используем следующее свойство. Точка C. Ее абсолютное движение складывается из двух движений. Она движется вместе с осью вращения. То есть вместе вот с этой осью вращения планетарных колес она вращается да? в нашем случае против часовой плюс она еще участвует в каком вращении? во вращении вокруг оси этих планетарных колес то есть вокруг точки А следовательно скорость точки С мы будем искать как что? как скорость точки А плюс скорость вращательного движения точки С вокруг точки А или ВА плюс а вращательные характеристики, напомню, не меняются при перемене оси. Умножить на R, а цену в данном случае на R3. Это будет у нас. Соответственно, VA у нас чему равно? Оно у нас неизвестно или известно. VA мы вычисляли. А нет, VA мы не вычисляли. А, ВА у нас вычитали Вот, извиняюсь, вот оно. 3600, да. ВА равняется 3600. Плюс 200 умножить на R3. Это у нас будет 30. R3 это у нас вот 30. Плюс 200 умножить на 30. Итого 6000. Плюс 3600, 9600 сантиметров в секунду подставляя нужную нам формулу вот сюда мы получаем 9600 делить на ar а 4 у нас 75 сантиметров 9600 делим на 75 ой давайте я лучше это сделаю на калькуляторе чтобы зря не занимать эфирное время 128 радиан в секунду. 128 секунда в минус 1. Все. Вот наши ответы. Вот раз ответ. Скорость вращения выходного звена. Вот. Где у нас она? Вот два ответ. 200 секунд в минус 1. Что мы имеем здесь? Мы имеем те же самые вычисления. Вот 200 радиан и 128 радиан. Вот отдельно почему-то найдена скорость ВС. А у нас разве требовалось это найти? Найти угловые скорости? Нет. Нет, этого нам не требовалось найти. Вот нам требовалось найти вот эти две угловые скорости. Дальше идет, вы видите, у Яблонского. Посмотрите, рекомендую. Если возникнут вопросы, повторяю, ответы на них лучше искать в учебниках по... Теории механизмов и машин. И дальше идет значит, решение той же задачи, но с помощью методов Виллиса. То есть по формуле Виллиса. Где-то она здесь, будет вот по этой формуле. Мы, повторяю, на этом останавливаться не будем. Мы пойдем дальше к следующему заданию. Вот к этому заданию. То есть мы решим похожую задачу. Только теперь передачи будут состоять не из зубчатых. Не цилиндр... Зубчатые колеса будут не цилиндрическими, а коническими. Видите, вот здесь вот раз коническая передача, два коническая передача и три коническая передача. Ну, собственно говоря, раз и два на самом деле. И опять-таки все то же самое происходит здесь. Вот у нас ведущий вал. На нем сидит центральное солнечное колесо. Вот на нем водило. Здесь оно вот такое, Г-образное, на но... Подило вводит, что ось планетарных, вот этих сдвоенных зубчатых колес. Ну, а зубчатое колесо 3 передает вращение, вот это с помощью этой конической передачи, передает вращение вот этому колесу, четвертому зубчатому колесу, которое передает вращение на ось 2, выходную ось. Вот рассмотрением этой задачи мы займемся в следующем, фрагменте.